Глава пятнадцатая. Прогрессирующая личность. То, что я говорил в предыдущей главе, относится также к профессионалам и наемным рабочим, как к людям, занимающимся продажами или каким-либо другим видом бизнеса. Неважно, кто вы, врач, учитель или священник, если вы можете дать увеличение жизни другим и дадите им почувствовать это, их будет притягивать к вам, и вы станете богатым. Врач, который видит себя замечательным и успешным целителем и работает для совершенного воплощения этого видения с верой и целеустремленностью, как описано в предыдущих главах, придет в такое близкое соприкосновение с источником жизни, что он будет необыкновенно успешным, пациенты будут приходить к нему толпами. Ни у кого нет лучшей возможности воплотить в жизнь учение этой книги, чем у практикующего медицину. Не имеет значения, какой из разнообразных школ он принадлежит, поскольку принцип исцеления общий для всех и может быть достигнут всеми одинаково. Прогрессирующий человек в медицине, который придерживается ясного ментального образа себя как успешного врача, вылечит любого излечимого пациента, за которого возьмется. На поле религии и миру нужен священник, который может преподать своим слушателям настоящую науку изобильной жизни. Тот, кто владеет деталями науки, как стать богатым, как быть хорошим, возвышенным и любящим, и преподает эти детали с кафедры проповедника, никогда не будет испытывать недостатков в прихожанах. Это убеждения, которые нужны миру. Они сделают жизнь полнее, и люди с радостью будут слушать их и окажут щедрую поддержку человеку, который несет их. То, что сейчас нужно, это показать с кафедры проповедника науку жизни. Мы хотим видеть проповедников, которые могут не только говорить нам как, но и своим личным примером показать как. Нам нужен проповедник, который сам будет богатым, здоровым, возвышенным и счастливым, чтобы научить нас, как этого добиться, и когда появится, он найдет много верных последователей. Тоже верно по отношению к учителю, который может вдохновлять детей верой и целеустремленностью прогрессирующей жизни. Он никогда не останется без работы, а любой учитель, который обладает этой верой и целеустремленностью, может дать ее своим ученикам. Он не может не делать этого, если это часть его жизни и практики. Что верно по отношению к учителю, проповеднику, врачу, то верно и по отношению к адвокату, дантисту, агенту по недвижимости, страховому агенту, каждому. Совмещенное ментальное и личное действие, которое я описал, безошибочно. Оно не может подвести. Каждый человек, который следует этим инструкциям, неуклонно, упорно и буквально станет богатым. Закон роста жизни в своем действии также математически точен, как закон гравитации. Стать богатым ⁇ это точная наука. Наемный работник обнаружит, что в его случае это так же верно, как и во всех прочих, которые здесь упоминались. Не думайте, что у вас нет шанса стать богатым, потому что вы работаете там, где нет видимой возможности прогресса, где плата мала, а стоимость жизни высока. Сформируйте ясную ментальную картину того, что вы хотите, и начните действовать с верой и целеустремленностью. Делайте всю работу, которую вы можете сделать каждый день, и делайте каждый кусочек работы в исключительно успешной манере. Вложите силу успеха и целеустремленность стать богатым во все, что вы делаете. Но не делайте это только с идеей вашего работодателя, в надежде, что он, видя вашу хорошую работу, подвинет вас по службе. Вряд ли он сделает это. Человек, который является просто хорошим работником, который занимает свое место по своим настоящим лучшим способностям и доволен этим, ценен для своего работодателя, и не в его интересах продвигать его. Он ценнее там, где он есть. Чтобы добиться прогресса, необходимо нечто большее, чем быть слишком большим для своего места. Человек, который точно добьется прогресса, это человек, который слишком велик для своего места, имеет ясное понятие и представление того, чем хочет быть, который знает, что может стать тем, чем хочет быть, и который исполнен решимости быть тем, чем он хочет быть. Не пытайтесь больше, чем просто занимать свое нынешнее место, чтобы порадовать нанимателя. Делайте это с мыслью о том, чтобы продвигать себя. Удерживайте веру и целеустремленность к росту во время работы, после работы, до работы. Удерживайте ее так, чтобы каждый человек, который контактирует с вами, будь то ваш мастер, рабочий или знакомый, почувствовали силу целеустремленности, исходящую от вас, так, чтобы каждый получал чувство прогресса и роста от вас. Людей будет притягивать к вам, и если нет возможности прогресса на вашей нынешней работе, то вы очень скоро увидите возможность получить другую работу. Существуют силы, которые всегда предоставляет возможности прогрессирующей личности, которая движется, подчиняясь закону. Бог не может не помогать вам, если вы действуете в рамках верного пути. Он должен делать так, чтобы помочь самому себе. Нет ничего в ваших обстоятельствах или промышленной ситуации, что могло бы задержать ваш рост. Если вы не можете стать богатым, работая на стальной трест, то вы можете стать богатым на ферме. И если вы начнете двигаться по верному пути, то вы несомненно выберетесь из когтей стального треста и преуспеете на ферме или где-либо еще, где вы хотите быть. Если несколько тысяч его работников вступит на верный путь, то вскоре стальной трест окажется в неважной ситуации. Он будет вынужден или дать своим работникам больше возможностей или покинуть бизнес. Никто не обязан работать на трест. Тресты могут удерживать людей в так называемых безнадежных условиях только до тех пор, пока есть люди, не знающие о науке стать богатым или слишком ленивые умственно, чтобы практиковать его. Начните этот путь с мышления и действий, и ваша вера в целеустремленность сделает вас сообразительным, чтобы видеть любую возможность, чтобы улучшить свои условия. Такие возможности быстро появятся, потому что высшая сила – работающая во всем и работающая для вас, и развернет их перед вами. Не ждите возможности быть всем, чем вы хотите быть. Когда есть возможность быть больше, чем вы сейчас, и она привлекает вас, примите ее. Это будет первый шаг к большей возможности. Нет такой вещи, как недостаток возможностей для человека, живущего прогрессирующей жизнью. Это неотъемлемо в устройстве космоса, что все будет для него и все будут работать вместе для его блага, и он несомненно станет богатым, если он действует верным способом. Поэтому пусть наемные работники изучат эту книгу с большим вниманием и с доверием вступят на курс действий, которые она предписывает. Он не обманет ожиданий.